Давай-давай, пиздуй! Чё ты Я варю, Не хотите купить дури? Я продаю! Себя обурой и в мне У тебя здорово выходит Только жопой крутить не надо Черные так не делают Давай It's time to stop. Накрась ресницы губной помадой, а огонь для волос. Ты будешь довольным, а я твой мёртвый пёс. Я роняю зубы, голосую за 37-го, Может 네. окнуться, просто, блядь, сидеть нихуя не говорить, вообще, блядь, молчать просто. Меня заебал уже, если честно. Всем задрас. Это я треперс. За путь свой путь ебучий. Урагантый сочи. Я крашу, я буду пидарас. Кстати, я пидарас. Я пидарас. Привет, Мускаловский. Зачетная книга у меня такая же. Ну как там в Египте?